Здравствуйте, дорогие друзья! Решила я сегодня запустить видеотрансляцию такую вот поговорить о нашем, о жизненном, вот, и попробовать получится или нет у меня с вами пообщаться. Поэтому присоединяйтесь, присоединяйтесь ко мне. Будем разговаривать. Только что пришла с магазина, пришла, вот, смотрю, ну все-таки нас напугали довольно сильно коронавирусом. Много информации начала смотреть, что это такое, как оно называется. Понятно, что беречься как-то надо нам уберегаться. Вот, поэтому, э, поскольку маски стали очень дорогие. Вот, а у меня обыкновенный такой вот шарфик мой. Вот. И я его одеваю. Вирус не пропускает. Сейчас я вам покажу. <С Harriet> вот таким образом. Поскольку пишу, что вирус этот очень большой. Даже через марлю не проходит. Я вот хожу таким образом. И у меня получается. Этот платочек. Он и шарфик. Он и маска. Вот. Все равно... Фармацевтический бизнес заработать не дал, вот и буду пользоваться своим. Это вот такая вот у меня стратегия, так сказать. Ну, то есть помогаю только тем, кто мне помогает. Точно так же и я. Да. Ну сейчас полотник. Вот кушаю, так как я вами говорила. Я люблю такой хлебушек черный и йогурт. Йогурт, йогурт. Очень вкусно полдник предполник все-таки здоровое питание должно быть вот. что прочитала я о вирусе прочитала о вирусе что в первом году газета известия написала о том что у нас тогда еще были закрытые границы помните вот они написали значит это это прислали мне сейчас я вам прочитаю что Газета Известия и такая была тайны таинственной болезни, жертвы таинственной болезни. Вот. И описывалась о Беспании. Еще два человека скончались. Ну, это вот это было 12, статья вышла 12 августа 1981 года в газете Известия.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 Ардос, где это находится, надо посмотреть в карте. В районе расположения базы военной базы США на этой базе скончался в семьдесят девятом году от болезни с сосходными симптомами сержант ВВС США. Испанские специалисты были отстранены тогда от вскрытия тела Миршего. В этой связи было высказано предположение, что эпидемия нетипичной пневмонии – это ничто иное, как вызвана утечка вируса с этой базы. Вот, вот это было в 1981 году, об этом писала газета «Известия». Поэтому что сейчас случилось и насколько это… В действительности, правда, это неизвестно. Одно, одно, единственное, что надо, надо себя поберечь. Поэтому все-таки масочки надо носить, либо платочки, либо шарфики носить. Пишут, что этот вирус большой, он попадает и сразу же насморка не будет, ничего не будет. Он протекает как ОРВИ. Единственное, что он дает сильное осложнение и... Люди сразу заболевают пневмонией. И пневмония развивается очень стремительно. Вот. Лучше, конечно, одевать масочки. Лучше, как нам и рекомендуют, и говорят наши власти, мыть руки с мылом. Вот. Пить водичку, тоже как мы читали, пишут. Но вот сегодня тоже видела, видела то, что уже сфотографировались китайские врачи вот и сфотографировали что они вылечили последнего больного поэтому это радует радует то что в принципе люди уже избавились от этой болячки вот а сколько а мы будем а мы будем будем надеяться что она не зацепит нас поэтому да, пить водичку горячую водичку еще пишут, надо пить горячую водичку. А вот такие вот дела. Такие вот, да. А испанцы, почему их так захватило, оказывается, и 81-й год тоже описывали, что это была Испания, Италия. вот Может быть, там очень жарко, может быть, я даже не знаю, почему люди, люди не готовы к этому, либо их не их не власти не готовы, либо, по всей видимости, вот, может быть, я знаю, кто его знает. Вот, так что присоединяйтесь ко мне, друзья, присоединяйтесь, я вас почему-то никого не вижу. Вот где вы, кто вы, кто есть, покажитесь. Я одна, что ли? То есть эмоции от автора, от меня. Пожалуйста, я вам даю смайлик. Привет, да. Привет, вы где? Где вы? Где вы? Кто вы? Кто есть? Кто есть? Одна я в эфире, да? никого нет, почему да, ну вот такое вот, я хотела рассказать о том, что я увидела сегодня, вот я вижу, что у нас в Днепропетровске все спокойно, все нормально, люди некоторые, очень мало людей ходят в масках, конечно, позакрывались все, все кафе, все магазины закрыты, вот, открыты только вот продуктовые, а так, а так в принципе, все нормально. Вот, детки наши учатся онлайн, больше всего, конечно, мне нравится вот это онлайн-обучение в наших школах. Онлайн-обучение, это прям, это смешно, когда я делаю этот онлайн-обучение, сказала, отдам ребенку Пусть. А, я в машине положила на сидушке. Короче, один врач с историей от руки написал. Параграф 15-16 учить. Второй врач с украинской написал. Учить то-то-то тоже от руки на листике. Вот у нас такое онлайн-обучение. Ой, это... Как говорится, в честь и хвала нашему Министерству посвиты. Да, наше Министерство посвиты на высоте, как всегда. Покупаем доски интерактивные, детям покупаем или просто списываем деньги. Деньги с родителей в школах берем, то на книги, то на дневники то на ремонты и туда-сюда, и вот. А как организовать обучение? Почему-то, почему-то не хватает мозгов или я даже не знаю чего-то не хватает. Может быть это я жестко говорю, но оно вот так вот не хотят, не хотят учиться. Вот так вот. Кор уже разогнали на карантин, куруже. Ну, может быть, и нужны эти меры. Может быть, и нужны, нужны в действительности, чтобы не это, расходился этот вирус, и люди не болели. Так организуйте, вы же там сидите. Организуйте онлайн-обучение. Организуйте. Нет, у нас эти бедные учителя, мы на них кричим, а, а они что могут сделать? А потому что у них же государственные учреждения. А если государственные учреждения, значит, надо, чтобы ими кто-то управлял какое-то государство. Вот такие вот дела. Черный хлебушек очень полезен. Ну, вот так вот, короче. Говорят, какая-то чума коронавирус сходит. Надеемся, что к нам не придет. Находим в масочках, моем ручки, пьем горячую водичку, пьем обыкновенную водичку. Помогаем старичкам. Детей из дому не выпускаем. Будем надеяться, если Китай уже победил, выписал последнего больного, то, то и к нам он не придет. Италии он тоже поможет. Друзья, присоединяйтесь ко мне. Подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь, спрашивайте. Давайте будем вместе поднимать какие-то вопросы. Yang pertama tu, paka-paka.